Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня я вам расскажу про 8-канальный видеорегистратор. Видеорегистратор у нас серии мультигибридной. Этот регистратор может записывать как аналоговые, HD, так и IP-камеры. Модель регистратора выполнена в пластиковом корпусе. Очень компактный, легкий. Внешний вид очень приятный. Я бы отметил, что этот регистратор все-таки больше подходит для установки в офисные помещения или для дома. У регистратора нет на лицевой панели никаких кнопок. Индикатор 1 Power, то есть о том, что свидетельствует о том, что он работает. Разъемы 8 разъемов BNC для подключения 8 камер это 8-канальная версия. Видеовыход HDMI высокой четкости. Видео передается в этот разъем со звуком, Аудио-разъемы аналоговые RCA. Для подключения vga монитора. Сеть разъем RG45, сеть 100 мегабит. Два USB разъема для подключения мышки и для подключения USB флешки для архивации видеозаписи с жесткого диска, который устанавливается вовнутрь. То есть жесткий диск мы ставим вовнутрь видеорегистратора, а флешка подключается для того, чтобы скинуть какой-то отрезок времени, скопировать. И разъем подключения питания. Через несколько минут я его сейчас подключу, этот видеорегистратор, и мы сможем посмотреть, как он работает. Коробочка от регистратора. Что входит в комплект видеорегистратора? USB-мышь, источник питания 12 вольт 2 ампера руководство пользователя диск с программным обеспечением. Я все-таки думаю, что уже диски уже не актуальны, потому что множество компьютеров уже не имеет приводов для считывания дисков. Флешки еще пока не вкладывают USB Инструкция в ней рассказывается о том, как установить жесткий диск, про основные настройки и особенности. Сейчас я произведу подключение видеорегистратора. Мне необходим блок питания. Я его подключу сейчас к электросети. И подключаю в разъем питания видеорегистратора. Лампочка красная, светится. USB-мышка понадобится для управления регистратором. Мышку я подключаю в USB-разъем. И необходимо подключить монитор. Провод монитора я подключаю в разъем VGA. У меня появилось изображение на мониторе, я сейчас переставлю штатив, и вы сможете увидеть изображение с экрана. Камера установлена на штатив, направлена она на экран монитора. Сейчас я покажу меню видеорегистратора. Мастер быстрой настройки, я им не пользуюсь. Основное меню. Управление жестким диском, управление пользователями. Информация о регистраторе. Настройки записи, режимы записи. Настройки детектора движения здесь делается. Все их очень любят. Вернемся к общим настройкам. Сетевые настройки для подключения к сети или к интернету. Режимы. Значит, режимы видеорегистратора. У него несколько режимов. Я уже сказал, что к регистратору можно подключить аналоговые камеры, HD камеры, в том числе камеры с разрешением Full HD 1080 HD и IP камеры. Собственно, выбирается вот режим работы как раз вот в настройке тип канала. Тип канала HD 1080p 4 камеры, HD 1080n до 8 камер можно подключать на этот регистратор. Также есть гибридные режимы. Допустим, мы можем подключить 2 IP камеры с разрешением 1080p и 2 а HD камеры с разрешением 1080p При этом также можно использовать вместо HD камеры просто аналоговые А в режиме в сетевом этот регистратор может записывать до 8 IP камер с разрешением 1080p Еще одна интересная особенность этого регистратора в том, что он может записывать 3 мегапиксельные камеры 4 видеокамеры с разрешением 3 мегапикселя Очень хороший показатель для небольшого видеорегистратора Просмотр видеозаписи производится в меню воспроизведения здесь у нас есть пункт «Месяца». Можно выбрать месяц, за который нам необходимо просмотреть видеозапись. Год выставляем, календарь выставляем, день месяца. Также на календаре зеленым цветом отмечаются дни, где сохранилась видеозапись. В данный видеорегистратор жесткий диск не установлен, поэтому у нас календарь чистый. Просмотр видеозаписи на этом регистраторе в аналоговом режиме можно смотреть одновременно до 4 камер. В IP режиме одновременно можно просматривать одну камеру. Подключается к видеорегистратору один жесткий диск емкостью до 4 терабайт. На жесткий диск 1 терабайт можно сохранить приблизительно около 5 дней видеозаписи. Непосредственно циклично будет записываться около 5 дней. А все, что я хотел, я рассказал. Спасибо за внимание, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш телеканал, ставьте лайк. До скорой встречи, друзья!